Медиагруппа «Авангард» представляет. Я представляю банк ВТБ занимаюсь ВТБ, вопросами, связанными с нормативно-правовым регулированием законодательной деятельностью. Я являюсь экспертом тематической работающей группы Сколково, которая занимается вопросами, связанными с машиночитаемой доверенностью. Интерес связан с тем, что с 1 января 2022 года машиночитаемые доверенности станут фактически основным механизмом подтверждения полномочий при подписании электронных документов усиленной электронной подписи. Это новая сущность, и поэтому ее введение да, в процессы требует э, серьезного корректировки нормативно-правовой базы и э, внутренних процессов участников электронного документа оборота. Основной интерес мой э, заключается в вопросах, связанных с использованием электронной подписи. Быстрое развитие каналов дистанционного предоставления финансовых услуг привело к тому, что банки в своей деятельности при взаимоотношениях с клиентами используют все законодательно установлены виды электронной подписи. Это и простую электронную подпись, и усиленную неквалифицированную, и усиленную квалифицированную. Поэтому вопросы, которые здесь обсуждаются, представляют для нас живой интерес. И, конечно, на первом месте это те изменения законодательстве, которые были приняты в декабре прошлого года и предусматривают довольно-таки масштабную реформу как систему удостоверяющих центров, так и, в принципе, порядка подписания электронных документов. Неоднозначность связана с изменением правового регулирования, безусловно. Да? И, конечно же, реформа деятельности удостоверяющих центров, в соответствии с которой ряд игроков, наверное, рынок покинет, на смену ему придут другие, а аккредитация по новым прав прав правилам создает определенную нервозность на рынке. Это безусловно, вот, потому что будущее не определено. Индустрии в целом. Бывают два пути: эволюционные и революционные. Да? Тот путь, который нам предложен, он скорее похож на революционный, да, то есть будет что-то ломаться. Но. То, насколько жизнеспособна предложенная модель, будет зависеть, зависеть по истечении какого-то определенного количества времени, когда участники смогут адаптироваться к тем новациям, которые в настоящее время предложены. Принципиальный момент всей дискуссии на сегодняшней форме – это готовность рынка изменениям, которые вступят в действие 1 января 2022 года, да, изменениям закона об электронной подписи. А, и именно эта тема меня интересовала больше всего, да, потому что мы сейчас у себя в банке внутри проводим большую работу а, по подготовке к вступлению в действие этих изменений. Да, и насколько рынок в целом готов их воспринять да и использовать чтобы э, это важно почему чтобы не остановился процесс э, чтобы э, люди ну, участники электронного документа оборота смогли э, осуществлять э, подписание электронных документов в тех же объем как они это делают сейчас чтобы не остановился не остановился процесс от очень много зависит да потому что именно он формирует правила игры на рынке основное это то насколько регулятор будет слышать бизнес, да, потому что рынок в настоящий момент времени понимает все эти сложности, которые который влечет за собой внесение, ну, то есть изменение нормативного регулирования. И если госрегулятор будет слышать рынок и вносить оперативные изменения в нормативную правовую базу, да, там, обсуждать с участниками рынка существующие проблемы, то именно в этом я вижу пути решения и выход из сложившейся ситуации, и чтобы эта нервозность была каким-то образом снята. Мне кажется, что уровень дискуссий и дискуссии, обсуждаемые темы острые, злободневные, я удовлетворен результатами, да, ну еще, правда, форум не завершился, а хотел пожелать здравствовать и дальше, вот, и проводить дальше форум.